Расскажи, как ты попал в Германию? Когда ты был последний раз дома? Последний раз дома я был 18 мая. А, пробыл там две недели, то есть перед этим. Но вообще вот за последние пять месяцев дома я был полтора месяца. А, в принципе, мне такая кочевая жизнь нравится. А в Германию я попал а, благодаря а, гимнастике. То есть ее увидел Александр Волин, как мы проводили в Павлодаре такой отчет и, собственно говоря, он говорит а у нас можешь провести в Германии? И такая мысль была, когда-нибудь, как-нибудь и вот здесь вот позыв, призыв к действию, он осуществился и вот с этих пор три года практически у меня кочевая жизнь то есть, но зато я 20 лет торговал модными товарами для дома из Италии ни разу не бывав в Италии вот в марте я первый раз туда приехал а сейчас был в Италии две недели и, в общем-то, люди просят приехать еще, еще и еще. Вот теперь вопрос, где взять время и как клонироваться научиться. Я думаю, в этой школе, школа воля, мы это попробуем осуществить. Вот. Поэтому много стран за эти годы побывало. И сейчас есть в планах посетить еще и Швейцарию в этот приезд. То есть для меня это тоже было раньше просто миф какой-то. Но теперь все мечты сбываются. Вопрос, как это все организовывается? Ну как я организовывал, я знаю, я об этом расскажу. А вот остальные люди, откуда они взялись и как они организовали приезд твой к себе? Люди, люди это единомышленники. То есть им нравится идея здорового образа жизни, а мы работаем все сильными сторонами. Я хорошо умею тренировать, тренировать самостоятельному восстановлению и поддержке позвоночника, ну, плюс еще умение есть восстанавливать позвоночники. Люди через это приглашают, кто-то музыканты, кто-то разных профессий люди, но все они подходят к одному, что без здоровья это делать невозможно. И вот на этом объединяющем стержне мы проводим, так скажем, все наши беседы, встречи и так далее. Почему? Потому что легче пригласить человека на что? Не просто на какую-то абстрактную презентацию, а на конкретные действия. Как жить здорово, как жить без боли и печали, как уйти от э, таких ограниченных функций, как не стать инвалидом, ну и так далее, так далее, так далее. То есть и люди на этом энтузиазме э, приглашают других людей, и мы э, вот по всему миру движемся от дома к дому, от человека к человеку, от сердца к сердцу. Ну и такой вопрос. Допустим, сейчас тут тебя услышал. Увидел уже твои отзывы о том, куда ты приезжал, и чем это заканчивалось для людей, как последний отзыв, который вот я слышал, когда девушка 6 лет не могла забеременеть после твоего массажа, она сначала возмущалась, что ей было больно, а потом вдруг мы приехали, и оказывается, что она забеременела, и, хотя лечилась 6 лет за бесплодие. Вот. И таких отзывов я слышу уже десятки. Наверное, сейчас ты уже, наверное, и сотни. Вопрос, кто-то услышит в интернете, как найти тебя, где, в каком месте можно искать и как можно связаться с тобой, чтобы организовать встречу у себя? Ну, для этого создана группа позвоночник Струна Жизни. В Фейсбуке можно ее просто найти. А там все перемещения, там вся информация. Там есть, кстати, и отзывы, там есть полезные ролики. И есть такой канал у Александра Волина вы тоже там можете все найти о последних достижениях о последних перемещениях о результатах о каких-то полезных мелочах о которых люди вовсе даже и не задумываются в Ютубе канал александра волина ищите.